Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Витер. Я преподаватель Международной академии естествознания. И сегодня я с вами поделюсь своей точкой опоры. Для меня это видеть в каждом мужчине Бога и уметь принимать от Вселенной через этих мужчин. Так уж получилось в моей жизни, что все теории я перепроверяю на себе. И когда однажды от Анатолия Некрасова я услышала информацию о женственности, о том, что э, женщине достаточно просто хотеть, чего хочет женщина, того хочет Бог. И все, что ей надо, оно придет. Это была первая теория, а. Который мне очень тяжело далась, так как я была сильная женщина и привыкла всего добиваться сама, хотя это было очень тяжело. Вторая теория — это раскрыть для себя мир мужчин, увидеть в каждом из них божественное начало, увидеть супер-мужчину, увидеть прекрасные мужские качества, восхищаться, восхититься и, конечно же, возвратить им это через любовь. И вот когда я соединила этих две теории, у меня в жизни произошли сказки. И происходят по сей день. Поэтому я с радостью с вами делюсь, так как жизнь становится намного ярче, интереснее и вкуснее. Знаете, я была долгое время сильная женщина, и сама себе рассказывала и всем, как я хорошо и успешно справляюсь со всеми задачами. Но однажды в Академии мое внимание обратили на то что а может не совсем ты и сама была и вы знаете когда я вспомнила свои ситуации жизненные то да везде появлялись в нужный момент нужные мужчины и они были разные но если смотреть на ситуации они себя очень проявили по мужественному по благородному и очень мне помогли Тогда э, я открыла для себя, что оказывается, не я все сама, а оказывается, реально все идет от мужчин. Но э, а как же будет, когда я начну дарить им любовь? И я начала это делать, начала транслировать каждому то, что я в нем вижу: прекрасное, великодушное, благородное, мужественное все качества мужские, какие есть, когда уметь это замечать и это возвращать мужчинам или в мыслях, или проговорить, или просто даже иногда улыбнуться искренне от души, они включаются. И, а дальше женщина мечтает, и вселенная заботится, берет эту девочку на ручки и несет через заботливые руки мужчин начинает приходить помощь, и я это на себе очень четко прочувствовала, когда так уж получилось в моей жизни, что мне пришлось ехать со своей страны, я с Украины, когда война началась, вообще без ничего, и весь путь по сей день... Э... Все мои успехи, они идут через руки мужчин, просто потому что в нужный момент мне встречались нужные мужчины, и все мои желания они реализовывали. Так уж получалось. Я очень благодарна этим мужчинам, очень благодарна своему мужу, который хоть и далеко был в то время, но тоже мне очень помогал. И в результате эти боги вокруг меня создали мой счастливый мир. Поэтому делюсь с вами этой э, волшебной теорией и э, желаю вам прочувствовать все яркости ее на себе. Будьте счастливы в любви и посмотрите, как прекрасны мужчины вокруг нас, как они мужественны и заботливы на самом деле. Посылаю вам свою улыбку.